Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Старлагерь. Если вам надоел однообразный геймплей в Готике 3, то такой класс как лучник для вас. На форумах можно часто встретить комментарии, что лучник один из самых интересных классов. Не потому что он какой-то особенный, а потому что вам всегда нужно попадать в голову, чтобы наносить хоть какой-то урон. Игра за лучника это когда ваши злейшие враги это олени, зайцы и волки. No! У всех них есть шкурки, на которых можно поднять целую кучу ничего. На самом деле, если сдавать шкурки именно охотникам, то сумма получается вполне неплохая. Не так давно на канале был опрос, кто же самый интересный класс Готики 3. И большинством голосов был выбран маг. Сложно поспорить с тем, что маг Готики 3 самый имбовый класс. Играть магом на самом деле очень просто. Магия сама наводится и наносит кучу урона. Поэтому все, что вам нужно сделать, это употреблять бутылки на ману и из тумана закидывать все с пылами. Это работает даже на аренках. Здесь совершенно никто не против, что вы будете юзать магию. Но если вы хотите страданий или разнообразия в духе возвращения 2.0, мучиться от каждого промаха в голову, а в конце узнать, что лучник не наносит никакого урона скелетам и големом, то такой геймплей для вас. Кстати, то, что лук не наносит урон скелетам и големам, это настоящий канон готики. То есть в первых двух частях урона с лука по скелетам и големам тоже не было. Так что ваши страдания будут каноничны. Конечно, лучник в будущем может выйти на дуалы и использовать оружие ассасинов, но для этого придется дополнительно прокачивать силу, а также навыки владения оружием. В целом, все это реально, но придется прокачиваться очень долго и более внимательно распределять очки опыта, что в целом добавляет некоторый дополнительный интерес к геймплею. Играя за лучника, вам придется целиться прямо в маленькие головешки урков, в результате получается вот такая мясная нашпиговка. Но попадание в голову – это настоящий увлекательный геймплей. Никогда не знаешь, когда повезет. Кроме того, как только у вас в руках оказывается лук, непись почему-то начинает передвигаться боком, а не прямо на вас. Несмотря на то, что в вопросе лучник занял почти последнее место, геймплей за лучником, мне кажется, намного интереснее, чем геймплей за мага или того же воина. Здесь вам не просто нужно закидывать с пылами врагов. Здесь нужно целиться и желательно в голову. Потому что выстрелы в голову наносят дополнительные критические уроны. И от этого концентрация и интерес к геймплею повышается. У лучника также намного меньше министанов. Тот же маг может просто закидывать с полами, поэтому непись никогда не дойдет до вас. Лучника уже нужно натягивать и поэтому беготни здесь намного больше. И, соответственно, больше шансов рипнуться и больше адреналина. Единственное, что вам здесь может помочь это непись багующийся на краю обрыва. Все это даст вам времени пострелять спокойно. Но если на вашем пути встает какая-то стая волков или глорхов, то геймплей превращается в боль. Вы просто не можете убежать от некоторой живности. Поэтому, когда вы поведете Руфуса в Акару, вы сможете понять, что такое интересный геймплей за лучника? Нет. Ну а что же может лучник с самого начала игры? Первый вопрос, который встает, где же мы будем брать стрелы? Стрелы продаются у охотников. Особенные стрелы типа взрывных или огненных не очень много. Огненные стрелы чуть меньше, чем полностью бесполезные, по крайней мере, со включенным альтернативным балансом. Горение наносит минимальный урон, и его вообще как будто бы нет. Взрывные стрелы иногда критуют и наносят очень много урона, но их количество оставляет желать лучшего, по крайней мере, на данном этапе игры. Еще есть ядовитые стрелы. Здесь такая же ситуация, как и с огненными стрелами, то есть они наносят минимальный урон. В целом, с самого начала игры понимаешь, что просто поставить в стороне и пострелять не выйдет. Альтернативный баланс моментально переагривает орков на вас. Поэтому с первых минут игры начинается беготня. Кроме того, в начале сидит Диего, у которого по идее должен быть вкусный лук. Но в лучшей сборке не советую устраивать с ним перестрелку. Просто потому что лук у него изношенный и бесполезный. А вы потеряете кучу стрел. Но в целом расстрелять Диего не проблема. Что касается урона луком... На самом деле, мне показалось, что лук наносит больше урона, чем магия в начале игры. Особенно, если попадать в головы. Того же ползуна в пещере Реддака магом я расстреливал очень долго, а лучником зачистил эту пещеру как-то намного быстрее. В этой же самой пещере в Реддеке находится катана ассасинов, который работает от ловкости. Очень не советую ее продавать, она вам обязательно пригодится. Несмотря на то, что в прохождении за мага мы избивали охотников, чтобы получить их луки на продажу, в этом случае луки охотников также пойдут на продажу. Потому что они все изношенные, и сломанные. Возможно, их как-то можно отремонтировать, поэтому, если вы знаете, пишите в комментариях. Большинство луков вам придется покупать за свои кровные. Причем градация у луков довольно плавная, то есть для одного лука нужно 200 ловкости, для следующего 220, а для следующего 240. Денег на все это придется запастись. Если вы знаете какие-то интересные места с халявными луками или другими предметами для лучника, пишите в комментариях. Не только животные будут доставлять проблемы. Чтобы расстрелять банду Артеги, придется побегать не один час. Но зато можно весело расстреливать оленей и снимать с них шкурки. Как я уже говорил, главное сдавать шкурки охотникам, потому что это профильный покупатель. У таких покупателей рядом с товаром стоит золотая монетка. Это значит, что торговец принимает товар по более высокой цене. Но на шкурках, конечно, не станешь богатым, как ассасин. Зато можно будет выполнить некоторые квесты, недоступные магу. Что самое забавное лучники, что лучнику нужна алхимия больше, чем магу. Вам потребуется около 100 пунктов для крафта огненных и взрывных стрел. За все прохождение магом мне удалось бесплатно наковырять около 50 алхимии. Где охотнику брать еще 50 алхимии? Тратить на это ЛП просто как-то жирно, с учетом того, что горение не наносит никакого урона. Тут же хочется отметить, что стоит с самого начала изучать снятие шкурок и добычу когтей. Все дело в том, что для крафта острых стрел требуется именно когти. Но у лучника есть еще одна боль. Самая максимальная боль, которую вы получите в этой игре – это аренки. Если маг просто закидывает с пылами, при котором каждый раз непись получает мини-станы, то тут вам нужно время, чтобы натянуть тетиву. В аренке метра 5 на 5, а для этого требуется определенное время. Иначе вялая стрела не наносит никакого урона. Поэтому здесь нужно придумать какую-то тактику и ее придерживаться. Например, использовать черный туман или использовать артефакт, который кастует черный туман и находится недалеко от Монтеры. Но такая идея не прокатит. В черном тумане нету прицела по неписи, а так неплохой план. Еще один важный момент игры залучников в том, что стрелы также добивают противника. То есть вам нужно постоянно контролировать количество здоровья врагов на аренке, чтобы они не падали замертво. То же самое было и с магией магов. Если вам нужно кого-то побить, то нужно стрелять до того, как у него не останется совсем мало жизней. Ну а потом уже добивать посохом или оружием, которое у вас есть. Только в случае с магом это делается намного проще. Как ни странно, главный враг лучника это волки. Огромные стаи волков. Или живность, которая перемещается со скоростью света. Например, падальщики, увидевшие цель. У вас есть ровно 0,03 секунды, чтобы попасть ему прямо в глаз. Что касается навыков. У лучника есть собственная линейка навыков и отдельная ветка охотничьих навыков. Навыки прокачиваются в зависимости от ловкости и дают дополнительный урон в зависимости от того, что вы прокачали. Это доп. урон по живности, по оркам или по нежити. Ну а теперь о хорошем. Лучник во время прицеливания может передвигаться, тем самым разрывая дистанцию. Кроме того, есть оглушающие стрелы. В будущем появится заточка стрел, что определенно вызывает оптимизм. Что касается урона лучника, где-то уже с Акары вы получаете более-менее достойные луки, наносящие по 260 урона. Поэтому уже с начала игры вы получаете довольно неплохой урон, если попадаете в голову. Возможно даже больше, чем у мага. Но, конечно, все это залетает только в одну цель. В будущем луки будут еще более домажищие. Но поскольку геймплей за лучника на любителя, то, скорее всего, видео про лучника на Акари остановится. Только если вы не прожмете 150 лайков, то тогда я соглашусь помучиться и выпущу продолжение. Ну и, конечно, с Готикой 3 на этом еще не все. Поэтому, если вам интересна эта игра, подписывайтесь на канал. И welcome в группу в Discord и ВКонтакте. Ссылки в описании.